Да. Большую благодарность автосалону Альтера, вас, особенно менеджеру Кириллу, кредитному специалисту Карине. Очень большое спасибо. Постараемся приехать еще за другим автомобилем сюда. Поздравляю вас от всей души. Спасибо. Я хочу сказать поблагодарить ваш салон. Знаете, вот такое вот волнение у меня, потому что приобрели мы такую красивую машину и достойная. Это хочется поблагодарить вас. Когда мы подошли, прошли, девушка, как бы ресепшн, сразу подошла, сразу же подошел, подошел Кирилл к нам и с первой же минуты он как бы полностью нас осветил какие машины, какой марки, все достоинства этой ну, машины. И в тот же день мы как бы за, за все это время с нами работала Карина, начальник кредитного отдела. И я хочу сказать, что до последнего она с нами была и ну, помогли. Поздравляют. От, От всей души поздравляют. Да. Вам всем. Я хочу пожелать вашему коллективу э, здоровья.